Леха, ты мог сказать, что торопишься? Ну типа вот, мы сейчас кадры стоим. Привет, меня зовут Николай Ившин. У нас агентство финансовых директоров на аутсорсе. Это Алексей. У тебя кофе-бокс, три точки кофе и. на вынос, да, и кофе ресторан у тебя? Расскажи. кафе. В общем, три кафе. Ты собираешься открывать новые точки? Да. Или да. планируешь, в общем? И мы сейчас внедряем экономический учет. Сегодня был первый рабочий день у а ты встретился с финансовыми директорами. Вот Что делали, что занимались? Ну, Статейки ДДС прописывали, разбирались в кошельках, разбирались вообще откуда ноги растут, где какие средства, как приходовать, как расходовать. Можно отойти чуть-чуть. Да, можно вот так отойти. Ты вчера приходил, говорил, что ну, у тебя есть Айка, у тебя есть что еще там? есть э, какие-то таблицы, которые потом подбиваются лайка. Да, и ты говорил, зачем делать двойную работу, э, зачем дублировать, зачем еще что-то делать. Типа ты сразу хочешь, чтобы у тебя были нормальные отчеты. Потом, что я тебе говорил про поводу этого? Ну что, придется типа поработать. Да. что придется вникнуть, что придется это все в управленческую политику завернуть. Вот, ты согласился, сегодня поработал, ну и что, у тебя прозрение есть какое-нибудь, нет? Я думаю, что просто через вашу таблицу, как через какой-то ага. фильтр определенный, получится более глубоко и предметно разобраться. Давай послушаем третью сторону. Артур, иди Нашим языком объясни, что вы сделали с ним? Ну, получается, сегодня разбирали, его касс его кошельки, которые у него есть, расчетный счета, сейф uh -huh. сейфы смотрели, разбирались, как они у нас работают. Uh -huh. а, потом снова сегодня возражения отрабатывали. По поводу? А, по поводу, что Алексей наконец-то ушел от бумажных да, журналов. Uh -huh. да, бумажных журналов, да, То, что ему там каждый вечер скидывают фотки этих журналов. Ты сразу, все и поздно, не хочешь от бумажек уходить? А, решили все это оцифровать. То есть создали таблицу в Гугле. А... То есть они сейчас будут сдаваться в Гугле? да. да. Да. Если что, мы будем видеть, кто там что исправлял, уже оттуда данные брать, если да. что, корректировать да. людей. Да. Также да. мы подключились, получается, в чаты материалов, да, которые к нам приходят, или еще да. нет? Да, да, да, Подключил. вчера уже. Окей, и, получается, записали все кошельки, которые у него есть, начальные остатки сейчас забиваем, у -у -у. пробуем вести ДДС, чтобы у нас все сходилось. И, получается, по нашей программе там автоматически будет формироваться отчет прибылей, сколько где денег лежит, включая склады и формироваться отчет по прибыли всей компании и в разрезе ну, трех-двих точек. Да. Вот, это наш самый главный план. Но чтобы это у нас все сошлось, нам нужно использовать еще дополнительные таблицы, таблицы, которые были, айку мы напрямую будем брать с, ну, с расчетного счета или с двух даже, и плюс контролировать твои личные карты, которые пересекаются с деньгами компании, да. Вот, и эту кашу-малашу мы на какой-то период ну, хотим актуализировать Если у нас получится актуализировать, наша таблица автоматом покажет верный баланс, верный отчет прибыли и убытков mm -hmm. Все, И дальше уже можно будет смотреть по направлениям расходы, по точкам, по статейно, да, там, где там больше и меньше у тебя уходит Ну и уже это транслировать, там, у нас сегодня август, у нас сентябрь, октябрь, ноябрь И уже оттуда отслеживать mm -hmm. динамику, смотреть факт, анализировать И исходя из этого, вы еще фин-модель не читали? Да, еще даже к не приходили. Финмодель – это следующий месяц, сколько мы хотим заработать в следующем месяце планово. И будем через месяц этот план как бы смотреть, насколько у нас там совпадает или не совпадает. Итак, если тебе интересна судьба Алексея и его компании «Кофебокс», пиши комментарии, что хочешь продолжения, я буду ему отскидывать. скидывать. Вот, и надеюсь, что он согласится с нами дальше там, все это дело снимать. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на канал, там очень много полезной информации про управление финансами.